хей эй, хей друзья! Мы подъезжаем к Икеи! Сейчас посмотрим, что там нам подготовила ике по новогодние праздники. Но нам вообще надо для своей работы закупиться немного. Да и просто прогуляться. Сегодня такое прекрасное утро. 5 января. Пятница. 4. 4 января даже. Я уже день думал, прошел. Нет, не прошел. Сегодня 4 января, пятница. Строение мега позитивное кстати, ребят, вчера у нас было в городе около нуля, минус 3 и я неправильно посмотрел прогноз погоды и получилось так, что я думал что сегодня минус 4 и мы поехали ну, считай, 200 с чем-то километров до Икея. в итоге жена мне сообщила на полпути что сегодня оказывается минус 25 Замечательно думаю я, в 25 бы я не поехал. Мало ли чего, но дорога была прекрасная, хорошая, светлая. Так, так все размеренно, проехали, вот сейчас хорошо, прекрасно подъезжаем к Прогуляемся, Прогульнемся, посмотрим, что есть, что нового. Ну все, будьте с нами на связи. Продолжаем смотреть. О, кстати, в Уфе тоже дилемобиль появился. Сейчас увидели. Хо-хо-хо, походу мы не одни такие, кто решил провести пятничное утро в Икее. Хотя уже время обед. Так-так-так, первый ряд, наверное, мы не влезем. Ладно, у нас есть второй ряд. <клышлен> О, посмотрите, ребята, туда покажи. Такой красивый Американский имени Вен сейчас по дороге с нами ехал. Было прикольно. Так, так, так, так, так. Думал карман. Ну не карман это. Все, пойду. Вот он, вот он, красивый какой. Машина для отдыха, так сказать. Ох, ебан. Так, так, мы еще не парковались. Что, может здесь встанем тогда? Блин, смотрите, Света пристегнулась, оделась и пошла с ремнем. 89 рублей бутылка такая. Ики, уфа. Даже для молока. Так красиво. Даром, да? Триста рублей. рублей. Мне не нравится. Так вот, ребята, так я живу. Живую мучись, да? С чиподелом. Сегодня для вас поснимаю немножко о распродажных товаров из этих, что есть в ИКИ и УФА. Народу, не протолкнуться. На самом деле очень много народу, поэтому что сможем, то поснимаем. Куда подойти не сможем, уж извиняется. А так вообще товаров много. Оба хлопнули посуду. Сотрудники сразу такие хоп-хоп-хоп. Там что-то хлопнули. Надо, надо. Пойти разобраться. Вот, он на старте уже стоит. А так вот быстро реагируют сотрудники и на любое небольшое недоразумение. Сразу подходит. Убрали, хоп-хоп, всегда чистота, порядок. А, да, да, образец для подражания в работе. Классно. рублей за 3 штучки. 169 рублей. А. И что ты туда положишь? Варенье. Типичная девушка. Давай еще раз, что ты туда положишь? Варенье. Нет, мы обычно литровыми банками едим на меньше. И вот тут его бутылку, смотри. И чё вы бутылку? А бутылку молоко. Бери, бери, если надо. Да. Просто я как бы против хлама. Да. Такая интересная штука появилась. И мы ее сейчас возьмем обязательно Извиновые перчатки Извели. да а я думал я думал это для меню Эх. я думал жена мне будет ставить ну, ага. утром меню я буду выбирать такие вот стаканчики по распродаже Тон -тон -тон. Такие вот пиво, пиво, пиво так, стакан. Поставили в Икеи вот такие штуки Когда детям делать нечего Можно залипать Света залипла сейчас сама на Какая-то простая хрена, такая интересная. Минут без просмотра. А сколько? сколько здесь? 10. Сколько он стоит? Мне муж хотел питона. Ребята, я хотела живого питона себе в аквариум. Но моя змейка меня размела, решила. <решит> Сказала тебе одной змеи достаточно. Шучу, на самом деле она у меня хорошая. Когда спишь? Я-то думал, почему их очень много покупают. Такое еще класная. На самом деле очень крутые игрушки такие. На них они М рассчитаны, что на них полежать Поваляться, пообниматься с ними, да? И шьют же, да, классно. Прям как настоящий. Ой. Типа. и цены такие недорогие 2300 -900 рублей за банда в обычных магазинах это намного дороже уходит ну еще тут они полиметр Ну, друзья, мы Побывали сегодня в икее Чуть-чуть себе Для работы закупили мебели Там мелочевка всякой. Но Народу очень много Сильный азотаж стоит и Лучше в будний Рабочий день сюда приезжать И спокойно ездить Спокойно ходить Потому что народу Не протолкнуться и сложно с парковкой, сложно ходить с тележками. То есть в празднике лучше в Икеа... А вон там, через два ряда. В празднике лучше в Икеа насуваться. Нервы будут спокойнее. Ну а на этом все. С вами был Артем Артемьев Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного.